Главе города Красноярска Эдхамшу Кривичу Акбулатову. Уважаемый Эдхамшу криевич на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Красноярского городсовета 18 сентября 2015 года планировалось рассмотреть вопрос об обращении Красноярского отделения Федерации автовладельцев России о реализации проекта платных парковок в центральной части города Красноярска. В постоянной комиссии было принято решение отложить рассмотрение указанного вопроса в связи с отсутствием первого заместителя главы города, руководителя департамента городского хозяйства Титинкова и представителя инвестора проекта ООО «Инфоком». Уважаемый Хамчук обращаю ваше внимание на то, что при рассмотрении корректировки бюджета города Красноярска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов Первые лица администрации города неоднократно лично обращались к депутатскому корпусу с просьбами о выделении средств на реализацию проекта платных парковок в центральной части города Красноярска, активно убеждая первоначально выделить на данный проект порядка 200 миллионов рублей с ценой парка места 60 рублей в час, затем порядка 70 миллионов рублей с ценой парка места 50 рублей час, Окончательный вариант проекта с привлечением стороннего инвестора потребовал порядка 20 миллионов рублей бюджетных средств для организации парковочных карманов, ограждений, установки дорожно-знаковой информации и нанесения дорожной разметки на платных парковках. В настоящее время необходимо признать факт полного провала данного проекта. Основные цели, преследуемые его реализацией, Упорядочивание движения транспортных средств на уличной дорожной сети, снижение ее загруженности, сокращение транспортного потока в центральную часть города, снижение количества нарушений правил остановки, стоянки транспортных средств, увеличение средней скорости движения транспортного потока. Все эти цели достигнуты не были. Напротив, город столкнулся с социальной напряженностью, вызванной большими затратами на парковку автомобилей для граждан, работающих и живущих в центральной части города, резким снижением беловой активности, а также необходимостью людей за счет собственных средств устанавливать и обслуживать шлагбаумы во дворах, расположенных в историческом центре Красноярска. Кроме того, проверка исполнения условий инвестиционного соглашения между администрацией города и ООО «Инфоком» по оборудованию и эксплуатацию на платной основе парковок расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Красноярска, проведенное Красноярским отделением Федерации Флободейцев России, показала частичное или полное неисполнение большинства условий данного соглашения. Явиться на заседании постоянной комиссии для того, чтобы признать или опровергнуть изложенные факты лица, несущие прямую ответственность за реализацию данного проекта, посчитали для себя необязательным. Такое отношение со стороны администрации города к предложению представительного органа местного самоуправления обсудить острый, социально значимый вопрос, волнующий тысячи горожан, по моему мнению и мнению других членов постоянной комиссии, является недопустимым. В связи с изложенным прошу вас, Адхам Шукревич, Обеспечить присутствие первого заместителя главы города, руководителя департамента горхозяйства Титюнкова и представителя инвестора по инвестиционному соглашению ООО «Инфоком» при дальнейшем обсуждении на заседании постоянной комиссии вопроса о реализации проекта платных парковок в центральной части города Красноярска. Председатель комиссии ВОКов.